И всем привет! Сегодня нам предстоит приготовить кое-что интересное, чего вы ни разу не пробовали. Вам процентов это понравится. Маленького поросенка. Ну, на самом деле, шучу. Сегодня мы будем готовить рыбу. Одну часть мы будем сушить, а другую часть мы закоптим. И чтобы вас немного в курс дела, расскажу. Сегодня мы будем готовить три вида рыбы. Первая это нерка, ее мы будем коптить в электрокоптильной. Коптильную я приобрел вчера, так что не знаю, что получится, возможно, вообще... Хотя, не, не будем об этом говорить, но главное ничего не испортить. Вторая это караси, плотва. Ее мы будем сушить на улице, то есть классическим методом, в принципе, вот и все. Так что пойдемте, я вам все покажу и приступим. Так, и начнем с нерки, что нам понадобится, чтобы ее сегодня приготовить, а точнее закатить. Ну, главное первое, это щипа, то есть я использую щипу из-за ухи. Вот, я ее замочу в обычном воде, и также добавил веточки розмарина, которые мы также потом выложим на, на дно коптильной. Ну, а теперь переходим к основным ингредиентам, которые мы будем использовать. Это зеленый лук, соль, оливковое масло и перец. Ну, естественно, рыба наша нерка. И я еще упустил один главный момент, забыл сказать о четвертой рыбе, которую мы сегодня будем готовить, это филе хека, вот, его мы тоже будем сушить, так что приступим. Рыба почищена, каждую рыбеху разрезал на две части, чтобы потом упростить процесс сушения, чтобы не приходилось вставлять там зубочистки, чтобы, скажем, раскрывать ее, чтобы она лучше сохла. Вот. Мне больше нравится такой вариант. Теперь нам остается всего лишь ее посолить и покорчить. больше ничего добавлять не будем. Раньше при копчении рыбы я всегда использовал гриль от Weber, классный гриль, легко на нем готовить, подача воздуха, то есть мясо, там рыба не подгорает, действительно удобно, но все равно таки трудоемкий процесс, требует постоянного контроля, приходится как бы разжигать угли, то есть не всегда можно приготовить, тем более если на улице как бы плохая погода. Поэтому я подумал, почему не использовать, там, скажем, электрокоптильную, которую можно, в принципе, которую можно в принципе использовать в помещении, а также использовать на улице, тем более не требует угля, то есть просто воткнул в резетку и все, она коптит, работает. Вот. И я ее, естественно, купил с учетом того, что у меня еще есть как бы, помещение, где я сушу рыбу, которую мы только что готовили, и потом, ну, в принципе, я покажу, где мы ее будем сушить. Вот, так что теперь только остается выяснить, что действительно будет лучше. Обычный гриль или электрическая коптильная? Главное ведь, чтобы вкусно было. Ну что, приступим. В принципе, вот наше винонник торжества. Это и есть электрогриль. Как он работает? Сюда засыпается щипа. Тена. Здесь идет от нее кабель, который вставляется в резетку, и, в принципе, тена нагревается, естественно, щипа начинает дымиться, за счет этого происходит процесс копчения. Сразу же скажу недостатки, которые я увидел в данной модели, то, что весь жир, который стекает с приготовленным блюдом, он скапливается внизу, то есть он никуда не, не девается, то есть он находится там, и я считаю, что это все-таки влияет на вкус блюда. Поэтому им предусмотреть какое-то отверстие, либо приподнимать коптильную, чтобы жир стекал, скажем, в одну ее часть, и потом, там, скажем, выходил через какое-то отверстие. Вот, но плюсы мне понравилось то, то, что ее можно поставить в помещении. здесь находится труба в конце. И на нее можно поставить такой, скажем, гофрированный шланг и вывести там, ну, естественно, не в окно, потому что в квартире использовать такое это опасно, но вывести там, скажем, специально какое-нибудь проделанное отверстие. В принципе, это удобно. Так что, в принципе, приступим. Да, к сожалению, специального хомута в наличии не было, поэтому пришлось импровизировать. Также там должна быть такая специальная прокладка. Ну, так как мы на улице, я думаю, это не столько критично. В помещении, да, обязательно понадобится хомут и прокладка. В принципе, все, у нас все готово. Остается лишь воткнуть розетку и следить за процессом. Вот. Пока наша рыба будет готовиться, на это уйдет примерно 45 минут, мы не сами терять времени и пойдем в мое, в мое специальное секретное помещение и разложим рыбу. Ну, а вот оно и наше секретное помещение, о котором я уже долго рассказывал. Здесь все банально, сушатся веники, а здесь отдельная скажем, отдельная такая комнатка изолированная, ну, изолированная с помощью монтажной пены. Вот. ну Главное, чтобы мухи не залетали. Здесь находится датчик температуры показывает, так чисто для информативности, какая температура внутри. Принудительная вентиляция с автоматическим таймером, то есть она включается через каждые два часа, крутит минут 10 и останавливается, вот, чтобы в помещении постоянно присутствовал все живой Ну Естественно, сетки для ЭББ. Все банально. Обшито металлом, приклеено. Довольно таки все просто. Так. В целом спортивная, которую я сейчас показывал, она потом будет стоять здесь, чтобы, допустим, можно было готовить зимой, то есть спокойно включил ее в плохую погоду, то есть шланг будет увиден, ну, дыма отвод на улице. Все, все. Так что это такой, скажем, маленький подпольный цех по производству там всяких ништяков. Ну что ж, в принципе, и все, рыба разложена, остается подождать какое-то время, какие-то дни, то можно будет ее пробовать. Но получится вкусно, потому что я уже делал, и получается такая мягенькая, сочная. Жир. Ну что, настал момент X, посмотрим, что получилось.